купить однажды вложить свои денежные средства в отель и потом жить за счет того, что ваш номер в отеле сдается. Бассейн, термальная зона, фитнес зал. Это второй корпус Windham Grand. Это Windham Ramada. Здесь же у нас купол. Иглянный купол здесь стоят девочки, говорят, здравствуйте, какой номер вы забронировали, проходите, пожалуйста, будьте как дома. У нас есть один ресторан внизу, непосредственно где шведская линия, и вот здесь вот система Алякар. Сейчас покажу самые недооцененные номера в отеле Виндам Ромада. Как получить морской номер по цене вида на горы? Очень просто. Вот, пожалуйста. Огромнейший привет, дорогие друзья. Сегодня мой видеоролик посвящается тем, кто хочет жить на пассивном доходе, кто хочет... Купить однажды, вложить свои денежные средства в отель и потом жить за счет того, что ваш номер в отеле сдается. Если вы такие, как раз таки те самые люди, кого я перечислил сейчас, то к вашему вниманию, дорогие друзья, Уиндом Grand. Знаете, что это такое, дорогие мои? Вон он, посмотрите прямо, это Уиндом Grand. За ним Уиндом Ramada. Знаете, что это такое? Это в Сочи строится отель мировой, подчеркиваю, мировой отель от компании Уиндом. Это непосредственно перед вами Уиндом Grand. Смотрите, это второй корпус Уиндом Гранд, то третий. Пока третий еще не подписался. Скорее всего, это все-таки будут на этот раз апарты, а это, к вашему вниманию, сумасшедший видовой Уиндом Гранд. А мы с вами едем на Уиндом Ромаду Я открыл продажи Windom Гранд Все, цены от 400 тысяч рублей за квадратный метр Сейчас поднимемся на Уиндом Ромаду Вот мы заезжаем на Ромаду В общем, здесь под, несколь... под брендом Уиндом Несколько отелей То есть под этой эгидой То Гранд, то Ромада В общем, два отеля мы уже имеем И вот мы заезжаем на территорию Ромады Так, мужчинка промахнулся И угодил колесом в ямку вот он. Это Ромада, дорогие друзья. Я здесь продаю номера, номера вам, для того, чтобы вы жили богато, жирно и счастливо на пассивном доходе. Это Конгресс Холл, а впереди Виндом Гранд. Дорогие друзья, пойдем смотреть, что там продается и почем. Самое главное – выгодно. Еще раз, дорогие друзья, повторение мать продвигаемся Пробегаемся по отелю Ромада 4 Вот он, к вашему вниманию. Комплекс имеет 10 этажей, двухуровневый подземный паркинг в этой части, двухуровневый подземный паркинг в этой части. Здесь три панорамных лифта, которые поднимают вас на уровень ресепшена. Там у нас купол, здесь у нас лестничный марш, там ресепшен, на ресепшен мы еще пройдем. Давайте предлагаю пойти туда и оттуда начать снимать видеоролик, точнее не начать, а продолжать. Это конгресс холл, в него тоже мы попадем. Далее у нас строится Виндом Гранд, это пятерка компании Windom премиальная линейка. Но я вам хочу сказать, то, что здесь и пятерка, и четверка, это весьма неплохо. Начнем с того, что на все найдется свой клиент, и на пятерку, и на четверку, исходя из того, что инфраструктура общая, но все-таки четверка будет заселяться, и уровнем, я считаю, практически ничуть не хуже, будет наиболее максимально востребовано. Дорогие и уважаемые, вот мы и на ресепшене. Смотрите и влюбляйтесь. Жаль, что солнышко сегодня мало, но в целом Прекрасная, замечательная сочинская погода При учете того, что на улицу плюс 22 Ноябрь месяц, если что, дорогие друзья Смотрим теперь сюда Вот здесь у нас три панорамных лифта Так, четыре показывают, три Поднялись у нас с уровня земли Там у нас большой гостевой паркинг Под нами двухуровневый подземный паркинг Здесь у нас плита полностью Здесь у нас все как положено, все залито Там у нас лестничный марш для того, чтобы подниматься на ресепшн Я, если что, на ресепшене отель Аромада. Там пятерка, здесь четверка Смотрим далее Вид на море у нас везде Даже с того уровня, с уровня земли земли. Здесь же у нас купол. Стеклянный купол, здесь стоят девочки, говорят, здравствуйте, какой номер вы забронировали, проходите, пожалуйста, будьте как дома. И мы с ресепшенного видового, поднявшись, скорее всего, на лифтах, потому что у вас будут сумки, баулы, вещи. Это у нас место, входная группа, здесь у нас будут диванчики, все будет в зеркалах, в стеклах, там у нас два лифта, здесь у нас все ухожено, сделано, выверено. Там в углу у нас красивый лобби-бар, который говорит, если вам мало нашего непосредственно объема напитков, проходите, пожалуйста, вот сюда. И вы проходите сюда, здесь у нас уже мини-ресторан, мини-бар при входе непосредственно в комплекс Уиндом Ramada. Если что, это действительно мировой отель, мировой отель и еще раз мировой отель. Здесь у нас вид на море отовсюду. Здесь у нас видовые террасы, где можно посидеть, выпить кофе с видом на море. Вот этих вот деревьев, они будут карнаться. Тем самым у вас у нас, здесь, у вас, дорогие друзья, везде получается вид на море с любой точки нашего жилого Какого нафиг жилого гостиничного комплекса? Следующая фишка отеля Уиндом Ромада в городе Сочи. Мы находимся в Сочи, микрорайон Хоста. И вот такой у вас будет ресторан с панорамным видом на море. Здесь будет сумасшедший рассвет и умопомрачительный закат. Просто бомбический будет, дорогие друзья. Давайте подойду я вот туда. Видите вот эту красную крышу? Это наш пляж. Протяженностью 500 метров, где у нас будет пляж, бассейн, ресторан свой собственный. А я сейчас хожу еще раз, повторюсь и проговорю, хожу на крыше, а точнее на ресторане. У нас есть один ресторан внизу, непосредственно где шведская линия, и вот здесь вот система а-ля Здесь будет сумасшедший ресторан с видом на море. Давайте посмотрим во все стороны. Как вам вид, дорогие друзья? Такого вида с ресторана нет нигде, сразу же говорю. Вот здесь у нас будут непосредственно кухня, приготовление, крыша. Все сделано, да, оттуда будут выносить пищу. Вот сюда вам за столики, где сидите вы довольны со своими прекрасными вторыми половинками. Любуйтесь на море. Далее смотрим на нашу территорию, вид сверху. Это конгресс-холл. За ним у нас будет... Бассейн, термальная зона, фитнес-зал. Это второй корпус Windom грант Это «Уиндом Ромада». Далее «Тамбасик», «Конгресс». Территория облагороженная, ухоженная. Территория большая, красивая. 4 гектара, 4 с лишним гектаров земли. Вся территория полностью занимает у нас объем земли. Это у нас остался последний этаж первый, первого корпуса. И все, как говорится, монолитные работы закончены. Планируется закончить все монолитные работы. В отеле «Уиндом Ramada до 10 декабря. Смотрите еще раз. Сумасшедший ресторан с таким вот умопомрачительным видом на море. Вы здесь все захотите приехать. Все ваши женщины, все ваши любимые здесь будут делать селфи. Потому что здесь этот рестик видовой. Шведская линия видовая. Бассейн видовой. Конгресс видовой. Номера видовые. Все видовое. Видовее некуда. Дорогие мои, вот смотрите. Сейчас покажу самые недооцененные номера в отеле Виндам Ромада. Это вот такие вот улучшенные стандарты в обратную сторону. То есть у нас вот та часть уходит с видом на море, с прямым видом на море. И стоит как вид на море. Но у нас есть сумасшедшие номера в обратную сторону, которые э, улучшенные стандарты. Это как вот, грубо говоря, вот смотрите, вот показываю, да. Вот есть у нас вот такие. Они стоят, ну, очень дорого. По причине того, что... Вот они развернутые, видите, они вот так трапецией, рогаточкой Грубо говоря, вот смотрите Они нестандартные, они развернутые Получается, от входа они идут на сужение К окну они идут на расширение Имеют вот такой вот вид на море Но стоят, сами можете себе представить, сколько они стоят Сейчас я вам показываю точно такие же номера, только в обратную сторону Они вообще недооцененные, от слова совсем Сейчас поймете, почему я говорю так Идемте в обратную сторону. Вот эти номера стоят как вид на горы. Вот, ну, к примеру, давайте вот, вот, к примеру, вот такой вот номер. Да, вот он. Вот здесь будет стенка. Вот такой вот номер. Он у нас идет как вид на горы по цене. Но, блин! Но, блин! Смотрите из окна. Он имеет вид на море, а стоит как вид на горы. Понимаете, что я к чему? Камера, возможно, не передает, но... Такой номер можно купить этажом выше, где вот эта правая часть уйдет вниз. И здесь будет еще панорама, еще лучше, еще больше. Потому что эта часть уже все, а здесь сверху над нами еще будет дополнительно два этажа. Исходя из этого, здесь будет вот такая сумасшедшая панорама моря. И он морской. Морской, как получить морской номер по цене вида на горы? Очень просто. Вот, пожалуйста. Видите? Я знаю все фишки, все плюшки данной Ромады. Недаром меня называют Папа Ра Идемте теперь сюда. Еще раз, самые ходовые у нас номера это обыкновенные стандарты. Идемте, я покажу вам эти стандарты. Стандарты компании Windam Ramada. Ну, давайте на примере, допустим, такого. Ну, вот такого вот обыкновенного. Это 28,5 квадратных метров. Это обыкновенный стандарт. Обыкновенный стандарт, 28,5 квадратных метров с балкончиком и с вот таким вот классным видом на море. Естественно, имеется балкончик, имеется вид на море и вот такие вот номера. У вас, видите, несколько вариантов выбора. Сейчас покажу еще один классный номер. Пройду в противоположную сторону, в самый конец, в самый торец. У меня есть жирнейший номер, дорогие друзья, по 428 тысяч рублей за квадратный метр. Дешевле в этом отеле нет ничего. А у меня есть, дорогие друзья, вид, правда, имеет у нас на горы данный номер. Это моя сумасшедшая древняя старая мавзолейская бронь. Это у меня предложение идет в той стране. Здесь у нас, видите, в этой части первого корпуса еще нету перегородок. Хочется сказать, по квартирных нет перегородок номерных. И он у нас вот в этой части, в конце, на восьмом этаже, Уникальный номер, хочу вам сказать Самая дешевая цена Самая дешевая цена В отеле Виндом Ромада Вот здесь у нас вот так вот стенка, перегородка И вот так, вот так, вот так Санузел, тут у нас входная дверь 34 квадратных метра Стоимостью всего 14 миллионов 300 000. С вот такими вот тремя окнами Рести 2, 3 Прекрасным видом на Спа-салон, на конгресс-конференц На второй корпус, на третий корпус Замечательный вид. Классный. Будет иметь два полноценных спальных места. Не то, что вот это да, это обы обыкновенная спальная кровать. Нет. Здесь помимо спальной кровати будет еще одно дополнительное спальное место. Огромнейший номер по цене хрен собачьей. 14 300. Цена за квадрат вообще ржака. 3-4 квадрата. И вот такой вот номер у меня есть. Если что, имейте в виду. Обращайтесь. Сильно, конечно, по территории я лазить не буду. По причине того, что здесь у нас строительство. Все-таки строительный бардак. Так вот. Здесь у нас будет заезд в задней части непосредственно к комплексу, к отелю. Это у нас... Небольшой микроресепшн, входная группа с обратной стороны э, отеля Романда, то есть со стороны гор. Здесь у нас будет стоять ресепшн, девочки, там у нас будут заезжать автомобили, разворачиваться, высаживать людей и, в общем, будут люди проходить. Естественно, здесь везде санузлы, детские комнаты, развлекательные места и так далее. Здесь же у нас лифты в той части, там уже у нас непосредственно идут э, ремонты в номерах отеля Виндам Романда, вот там вот везде. Здесь у нас два лифта, здесь у нас лифт еще один вот здесь. Но! Тут же у нас с обратной части у нас ресторан. Шведская линия. Здесь у нас будет следующая. Смотрите, дорогие мои. Вот таким вот образом вы идете, заходите в ресторан. Здесь стоит девочка на месте меня. Говорит, здравствуйте, вы из какого номера? Очень приятно проходите. И вот здесь у нас будет светская линия. Да, если хотите светская, если хотите шведская. Если хотите, любая линия здесь будет для вас. Какую только захотите, какую только закажете. В обыкновенное время здесь будет ресторан. Обыкновенная шведская линия с панорамными окнами. С вот такими вот видами. Где у нас есть ресторан с видом на море. С вот такими вот видами шведская линия. Смотрите, он огромный, он большой. Там, там, там, там, там. Тут, тут, тут, тут и даже там. Вот там вот вдали, да, непосредственно вот из этих всяких подсобных помещений будут выходить повара. Будут выносить продукты. Видите, да? Видите, это все здесь будет происходить производство пищи для того, чтобы кормить вас, само собой разумеется. Это вспомогительные, дополнительные помещения. Ну, здесь непосредственно будет происходить приготовление пищи. А это наш сам ресторан. На него еще раз смотрим. Вид на море обалдееваем. Здесь будут сумасшедшие закаты. Здесь вечером можно будет заказать, перекусить то, что все, что вы захотите. Можно будет сесть вот здесь вот на балкончике, попить кофею вечером или с утра, без разницы, и любоваться хоть рассветом, хоть закатом. И... Красиво жить не запретишь, а, пожалуйста, покупай номер в Ромаде и живи на здоровье, дорогие мои. Здесь лестничный марш, как показывал я, там три лифта, купол, эркер, входная группа. И вот такой вот вид на море даже А с обыкновенного ресторанчика шведская линия. Вот этого нет нигде, ни у кого вот таких вот шведских линий с прямым видом на море в городе Сочи ни в одном ресторане нет. А здесь есть, дорогие мои, как оно вам, зачетно. Ну так, дорогие мои друзья. Не нравится Уиндом Ромада четверка? Вот она как раз таки. Ради бога, берите пятерку. Вот она к вашему вниманию. Пятерка Уиндом Ромада. Покупайте, дорогие друзья. Тем более, что срок сдачи и ввода в эксплуатацию, начало работы отеля следующий год. 23-й год. 3 четвертый 4 квартал 23 -го года. Комплекс будет Пушечный, по причине того, что это все-таки отель в городе Сочи. Кое в городе Сочи можно сосчитать на двух руках, то есть по пальцам. Реально. Объективно, отелей в городе Сочи не хватает. Стройка кипит и днем, и ночью. Здесь у нас, смотрите, к вашему вниманию, конгресс-холл. Вот он, вот конгресс. Куиндом Ромада, Куиндом Гранд. Выбирайте, дорогие друзья. Беспроцентная рассрочка для вас я организую. Неважно, какую конфигурацию номера вы выберете, предложений у нас здесь пока, слава Богу, достаточно. Успевайте быть первыми, покупать самые вкусные варианты по беспроцентной рассрочке, по договору купли-продажи. Здесь и здесь, и в общем, все к вашему вниманию. А я иду в конгресс-конференц-зал. Теперь, теперь, дорогие друзья, ведь сверху Уиндом Ромада. Вот он, конференц-зал. Бассейн, термальная зона, огромная территория, 4 с лишним гектара и Уиндом Гранд. Здесь будут дополнительная инфраструктура, дополнительные бассейны, термальная зона и территория вот у этих двух корпусов будет общая по причине того, что... Все-таки, все-таки всем этим будет управлять единый концерн под брендом «Уиндом», представляете себе. А вот это я иду в конференц-зале. Это все перегородки под снос по причине того, что это «Конгресс-холл». Вот такие новости. Ну и давайте еще раз, дорогие друзья, проговорим. «Уиндом Гранд», «Конгресс-холл», за ним бассейн, термальная зона «Уиндом Ромада». Это кластер Уиндомов, единственный в городе Сочи. Уиндом не представлен в Сочи вообще, нигде и никак. А здесь, нате, пожалуйста, срок сдачи и запуск 23 год. Как говорится, дорогие друзья, это суперинтересные варианты. Цены здесь, еще раз я вам говорю, от 400 тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от э, выбранного корпуса, Гранд или Ромада. Мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима, Дима-ЮДВ, сохраните мой контакт, я вам пригожусь. Есть беспроцентная рассрочка до окончания строительства, вся территория будет выглаженная, ухоженная, обработанная ландшафтным дизайном, будут везде бассейны, будут скакать белочки, конечно, после Алкашбара в основном, но все же белочки реально будут, все зависит от того, как вы хотите жить на пассивный доход или нет, покупайте здесь номера и за счет этого отдыхайте в любой точке мира России, где вам нравится. А здесь пускай этот бизнес дается, качает и приносит вам прекрасный, шикарный, жирный пассивный доход. Территория будет выполнена в виде террас. Облагороженное, вложено огромное количество денег, еще раз вам говорю, в озеленение, в оформление, э, в непосредственно это действительно Windom, Это сервисные апартаменты под управлением мирового ательера. Не э, управляющая компания, сразу же хочется сказать, а именно Windom, ключевое слово, Уиндом, а Windham, извините меня, это... Дорогого стоит На данный момент у нас в городе Сочи продается Рэдисон, цены от 2,5 миллионов рублей за квадратный метр Продается Монтера Мэриот Там целые от 3 миллионов 800 Здесь от 400 и, пожалуйста, дорогие друзья, еще и беспроцентная сумасшедшая рассрочка. Прекрасная, огромная территория с фонтанчиками, с террасками, с местами отдыха, с озеленением, со всей инфраструктурой, с проективными площадками, детскими площадками. Территория будет просто восхитительная. И у вас есть шанс купить здесь и потом жить Красиво. Мой номер знаете, пишите, звоните, но ну не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Уиндом Гранд и Уиндом Ромада. И я в лице Юдакова Дмитрия Владимировича. Ждем вашего звонка. Увидимся. До скорой встречи. Пока.